Ну чё ребятки, привет. Сегодня 27, вчера было 26. Неудачный выход у меня был 26-го на рыбалку. Я забыл дома мотыля и червей. Сегодня 27, время 10.15. Я уже на месте. Поставил закуток от ветра. Удочки уже, уже стоят. стоят уже все нормально, ну-ка фокусируйся, фокусируйся, вот удочки стоят, сижу все на том же озере, на том же месте где сидел, там он рыбак ловит, Бак он сидит ловит. А я все здесь. Вот сейчас. Да что у меня? Что-то с телефоном, короче. Самое главное удочки стоят будем ловить если что-то поймаю я соответственно выложу если ничего не поймаю то я и не буду выкладывать что у меня с телефоном то телефон надо выкинуть что-то у меня какая-то о, нормально настроился. Какая-то шляпа произошла. водочки Вот сегодня мотля не забыл. Сегодня будем, будем ловить. Сижу я за пленкой вот, палочки. Пленка термос, будем пить чай опять. Ветрище сильный. Мы, а мы сидим, нам пофигу Мороз На улице минус 4, но сильный ветер Так что, ребят Пишите, подписывайтесь Смотрите Ставьте лайки, пишите комментарии Буду Делать Буду, буду писать Буду записывать Буду выкладывать все, пишите, подписывайтесь, комментарии. Всем пока. Может быть, к вечеру еще сниму. Как и сколько поймал, сколько не поймал. Если поймаю, сниму. Если не поймаю, снимать не буду. Все, всем пока. До встречи.